Добрый день, Александр Михайлович, добрый день. Это Некрасов Анатолий. Да, добрый день. Очень рад вас видеть, слышать, потому что вы эпоха, вы история. Спасибо. И для меня это особенно важно, потому что я занимаюсь темой здоровья, в том числе здоровья семьи и здоровья человека. Угу. И я познакомился с вашей биографией очень много, подобных аналогий, и сбегал из больницы, и прочее. <с> То есть много всего было. Похожего, да. <с> да. Ну, знаете, что я хочу отметить, я провожу эфиры, прямые эфиры, вот мой первый с вами эфир, когда мой собеседник старше меня. Потому что у меня буквально две недели назад исполнилось 70 лет, юбилей был. А вы меня опередили. Я вас поздравляю, да. потому что верю, что ваши года – ваше богатство. Все правильно. Мы как вино настоящее такое. Чем дальше, тем крепче. Поэтому да. я с радостью с вами хочу пообщаться. Я также познакомился с вашей позицией общественной, даже можно сказать общественно-политической и полностью с ней солидарен. Вы подвижник в России. Вы стараетесь укрепить нашу Россию во всех смыслах и в первую очередь укрепить человека его в его истинном состоянии, в естественном состоянии. Не в искусственном, а в естественном состоянии. Это тоже моя стезя, это тоже мой, мое творчество. Я э, занимаюсь вопросами семьи и вопросами здоровья. Но это неразделимые вещи, сами понимаете. Семью создать больным людям — и родить больных детей, но кому это нужно? Поэтому вопрос здоровья для меня, физического здоровья каждого члена семьи, это очень важно. И я сейчас вот как раз много занимаюсь, особенно вот в этом году, когда всех встряхнул коронавирус и заставил обратиться к своему здоровью. Я вот этим вопросом занимаюсь, и я обратился к вашим методам, к вашим разработкам и к вашим продуктам и очень настоятельно рекомендую. Я изучил, рассмотрел. Я много чего испробовал в жизни, но ваш продукция мне действительно очень, очень по душе. Ну вот такое вступление, чтобы немного а, меня понимали, о чем, а, чем, с чем я к вам пришел. Да, спасибо большое вот, за ваше откровение и хочу вам сказать, что у нас действительно будет очень много. Общего, нужного, важного и совместимого, так скажем. Потому что как раз для меня самая главная сверхзадача состоит в том, первое, конечно, это то, чтобы люди, как бы особенно женщины, они никогда не рожали больные в больном состоянии. То есть сегодня, к несчастью, вот недавно совсем приходит ко мне женщина беременная, и говорит, что, я говорю, как, вы же сказали, что у вас онкология. Она говорит, да, онкология, но мне сказали, что если я рожу ребенка, то в этом случае я могу выздороветь. Я говорю, вы понимаете, сколько, какой цинизм вы сейчас несете. Вы же прекрасно понимаете, что кровью своей вы будете кормить этого ребенка кровью э, с онкологией. И неужели вы не думаете о том, что это вы даете уже код, даете ДНК своему ребенку, который будет вот повторит вашу ситуацию прямо сразу с самого начала? Неужели у вас нет ни совести, ни чести? И когда мне говорили вот недавно совсем мы значит, делали прямой эфир, значит, сенатор есть Светенко, вот, и мы делали прямой эфир. Долго-долго мы бились за то, чтобы с многими учеными мира, но учеными в смысле в этом направлении, специалистами, а не журналюгами, которые как бы несут ахинею всякую и так далее, и говорят разное, один одно, другой полная противоположность. Вместо того, чтобы выступали специалисты. И когда мы объединились вот с этими специалистами, и долго-долго выступали, и все-таки нас услышали. И ко мне в кабинет приехала сенатор Светенко, госпожа, и мы договорились о прямом эфире. И вот она в прямом эфире откровенно, честно сказала, что никаких поголовных прививок не будет. То есть, действительно, великое дело мы сделали вот, с нашей группой. И я очень счастлив, что этот процесс прошел так удачно. Она выступила, сказала от лица уже Верховного нашего, что никаких э, тотальных прививок не будет. Это для меня была сверхзадача. То есть, задача. А сверхзадача у меня состоит именно в другом. Чтобы э, люди... Понимаете, перестали курить, пить, наркоманить там и все остальное, такие вот как бы страшные демонические свои наклонности, они как бы рано или поздно оставили сзади. Почему? Потому что вот просто я, я бы, например, обязательно наставил бы на том, чтобы женщина, если она пьющая, если она там, алкоголичка особенная, если она алкоголики рожают, рожают раковые, больные, э, там наркоманы, понимаете, вот это трагедия. И я сказал госпоже Светенко, вы знаете, я говорю, если он пьет, курит, там, и все остальное, то пусть он идет и прививается, потому что он зависимый человек все равно. Пусть он прививается. Почему я должен здоровый человек? Несмотря на возраст, потому что мои года – мое богатство, я специально ведь состязаюсь сейчас в своем возрасте с самыми крупными тяжелоатлетами. В том числе и Леонид Иванович Жаботинский был, и Румель, и Рагулин, и Десятиборцы, и гребцы, значит, и борцы, там многократные олимпийские чемпионы. И я с ними состязаюсь, и я еще ни разу не проиграл. Почему я должен идти? И прививаться неизвестно какой прививкой. И даже если она была бы золотая, эта прививка. Но вы понимаете, сегодня COVID-19, завтра COVID-20, послезавтра 30, 40, 50. Но это маразм. Задача совсем другом. Это не важно даже от вирусной инфекции или значит, бактерий. И они жили до нас, до человечества, и всегда были, есть и будут. И бороться с ними бесполезно. Наша задача просто сделать нашу клетку такой же сильной, крепкой и божественной, которую нам дал Господь. Чтобы вот Он дал нам клетку такую сильную, и тогда она в тысячу раз будет сильнее, тысячи раз будет сильнее любого вируса, тем более микроба. Полностью поддерживаю вашу позицию в этом вопросе, потому что я тоже нацелен именно на здоровье человека, полноценное, объемное. И это здоровье, я всегда его начинаю формировать с семьи. Потому что здоровая Давайте семья... Давайте обнимаем наши усилия, друг мой. Да. Я подробно... Я работал в институте матери-ребенка. В первом мединституте. Завкафедра гинекологии, акушерства, гинекологии э, Леваковым, Сереженькой. Профессор, доктор наук, зав. кафедры врач высшей категории, но ну, и все остальное можно <coughs> бесконечно перечислять. И представьте себе, мы взяли 42-62. Все, без исключения, увидели, что никакого климактерического синдрома не существует. То есть женщины, мы освободили их просто, мы очистили их, снабдили скорректировали, чего много сократили, чего мало добавили. И в этой коррекции мы увидели, что никакого климактерического синдрома нет. Мы продолжили это в Институте Матери-Ребенка на Юго-Западе И получили 98% беременности при, при вичном и вторичном бесплате. Вы понимаете, что это такое? Все давно отработано, все давно есть. Но мафиозная система до такой степени мощна, что сразу там все перекрывается. Хотя две кандидатские врачи написали там, и они у меня есть. И это все есть. Но человек должен самое главное понять, рано или поздно должен понять, что сегодня от одного привился, завтра второго, послезавтра третьего, и ты полностью уничтожаешь природу божественную. Божественную природу. Потому что Господь нам дал специальных воинов. И они находятся в нашей крови, там макрофаги. И вместо того, чтобы... Да, а когда ты находишься в депрессии, когда ты находишься в раздражении, когда ты в стрессе находишься, эти макрофаги не работают. Тогда вирусы их пожирают, наоборот. А так они догоняют вируса со страшной скоростью и пожирают его. У нас есть воины, у нас все Господь прочитал. Потому что я раньше был книжником, там перечитывал всю классику, все туда-сюда. А, тем более работал сторожем, то есть охранником в библиотеке Ленина, когда был студентом. Мне была доступна любая литература. И с того времени я нашел материал. Совершенно секретный. В 1936 году по заказу Третьего Рейха был создан матрица, матрица наших хлебопекарских дрожжей. И представьте себе, когда профессор Вольф положил на чашку Петри, где была раковая клетка, раковая клетка увеличила свой рост в 2,5-3 раза. Это показатель того, что когда убрали оттуда значит, плесень раковая, клетка погибла. То есть мы, люди сами кормят эту онкологию. Люди кормят, например, этого же вируса, микроба. Потому что они сородичи. Любая плесень это сородич. И вот просто мы освобождаем людей от плесени. У нас никто не ест хлебобулочные продукты на дрожжах. Ну, конечно, это как исключение там где-то в командировке человек может съесть, но это ничего не меняет. Но принципиально категорически нет. Мы не пьем вино, мы не пьем все, что бродит, мы не пьем. Они спрашивают, ну как же, вот не выпить там туда-сюда. Каждому свое. Во-первых, я, если, вы говорит, все, не пьющий такой? Нет, я иногда виски выпиваю. Ну, 50 грамм выпил, мне хорошо, но потому что я еду встречать в аэропорт там, ночью, в 3-4 часа ночи или еще что-то тогда, да. Для тонуса там все такое и для куражу какого-то определенного. Я вот сейчас о чем подумал. Вы имеете такой большой общественный вес. и... Вас уважают во многих кругах, в том числе кругах Госдумы, Федерации, Совета Федерации. Как вы смотрите на то, чтобы заняться, вот вы говорите, есть задача, есть сверхзадача, поставить задачу, ну я бы не назвал ее сверхзадачей, но задачу, все-таки создать в России Министерство счастья. Вы слышали же о том, что в трех государствах уже это есть, в том числе в Арабских Эмиратах, в стране Бутан. В Гималаях там уже с 70 70-х годов прошлого века, то есть, по сути, 50 лет существует Министерство счастья. В Эмиратах два года назад создали. И в Венесуэле, в вот, три страны, в которых есть Министерство счастья. И в свое время Матвиенко летала в Эмираты, смотрела опыт и заявила, что в России тоже будет создаваться Министерство счастья. И затихло. Так вот, может быть, поставите себе такую задачу э, этот вопрос поднять на должный уровень и решить его. Потому что Министерство счастья, на самом деле, уже одно его появление, уже многое может изменить в стране. Как вы смотрите на такое предложение? Я положительно смотрю, естественно, что положительно смотрю на это дело. Единственное, что я как библеист хотел бы порекомендовать, но ну, это как рекомендация назвать это министерство, министерство Радости. Потому что Господь Библии сказал, Он не сказал счастье, Он сказал, радуйтесь и радуйтесь всегда. Радуйтесь и радуйтесь всегда. Это моя энергия. Радость это моя энергия. Я, супер. Да, да. Вот, и когда если вот такое министерство мы создадим, я думаю, что это будет прелестно, это будет очень э, достойно. И я думаю, что туда вот в радость оно войдет все, даже если это неудача. Я считаю, что человек считает это неудачей, а я считаю, что это школа. Вот чем сильнее меня с юности проучили, сильно-сильно. Я работал долго в шафте, в самом забое, получил все болезни. Но для чего-то это нужно было Господу. И на этом я получил колоссальный опыт. Это не значит, что люди должны так проходить все. Совсем не обязательно. Моя, моя миссия была именно пройти все эти этапы, сложности, для того, чтобы передать это ближним своим и те, которые с Господом. И даже если они без Господа, все равно ко мне приходят совершенные атеисты. И когда они выздоравливают, многие из них приходят к Господу. И вот это действительно... Радость. Вот сказать, что радость радуйся радуйся всегда. Даже если у тебя сложности, трудности, все равно радуйся. И я вам скажу, что вот я все почти сам делаю, потому что доверить кому-нибудь обязательно не туда зайдет и не предупредит меня. Поэтому, к несчастью, народ очень безответственный. Очень. Я вам скажу, что я во многом разочаровался в народе. Очень разочаровался. У меня очень много друзей. Я живу для них, для близких, родных. Но вот в народе я разочаровался. Я всю жизнь бился за то, чтобы за народ, за отечество. Но когда я увидел, как сейчас, если без маски я иду, мне на улице подходят. Ты что? Начинают даже задираться. Это маразм такой. Это просто превратились люди, каких какой-то стадо. Я как на улице должен надевать маску. Я говорю, да вы послушайте, что сказал градоначальник, что это даю рекомендацию. Рекомендацию. Если ты болен, я с вами, я, я с ним говорю, я с тобой согласен. Если ты кашляешь, если у тебя воспалительный процесс, да, ты должен тогда, это называется маска. А если ты здоровый, сильный, то тогда это намордник. Александр Ильич. Я, вот наша беседа, она еще и для большой аудитории рассчитана, и я ее буду распространять среди своих читателей, слушателей, зрителей, и я хотел бы, чтобы вы несколько слов сказали о своем любимом детище, о, своей, о предыстории и истории создания Этих продуктов и их влияние на жизнь. Потому что эффект действительно огромный, но услышать это из первых уст это, конечно, дорого стоит. Поэтому вы, пожалуйста, коротко представьте свои продукты. Значит, матрица является экстракт, чистый растительный экстракт из растений. Это матрица. Она имеет в своем составе всю плазму крови, все. все витамины, все аминокислоты, все незаменимые аминокислоты, они находятся в этой матрице экстракта. Поэтому такие совершенно сенсационные результаты. Представьте себе, что мы работая в школе 1998 Братейва, это государственный был эксперимент. Там все дети хроники. И Юрий Михайлович Шушков поставил условия: давайте вот работать, чтобы в эпидемию гриппа, как вы говорили уже, что я постараюсь сделать так, чтобы минимальный процент было заболеваемости по сравнению с другими школами, которые не хроники. И мы начали работать. В школе 19-98. Братеева. Очень крупная школа. Одна из самых крупных. И все дети хроники, еще раз повторяю. И мы получили результат в 97 году в эпидемии гриппа, который был намного сильнее, чем COVID-19. Мы получили стопроцентный результат. процентов. Сто процентов у нас ни один ребенок не заболел вирусом гриппа. Все школы Братеева были закрыты на карантин. Там, где не, а там не интернат, там не хроники. Там обычные школьники. А у нас детского сада по 11 класс. И ни, одной, ни один ребенок не заболел. За это все получили госпремию, кто участвовал в моем эксперименте. Все получили госпремию лично от Путина Владимира Владимировича. И после этого Юрий Михайлович Лужков пишет Шансову и Кезиной, что в каждом районе города Москвы обязаны создать хотя бы по одной такой подобной школы. Юрий Михайлович убирает. Понятно. И в это время и Шанцева, Кезина делает свою задачу которым ставили, наверное, другие руководители. Ну да. Ни одной школы не появилось. Она, они эту школу тоже расформировали. Превратили все в балаган и назвали это школа здоровья. И опять рутина, опять болезни, опять все остальное. Вот это была наша ситуация. Чтобы не использовать такую такой проект, не проект, а уже результат, такую матрицу не использовали, чтобы народ стал здоровым, чтобы дети не только хорошо учились, а очень хорошо учились, потому что они здоровы. Там ведь были и сердечники, и почечники, и каких только там не было детей. на нас 760 детей с 1 по 11 класс было, 2800, что-то приблизительно так, Заболеваний. Полностью диагностику сделали и до, и после. Но самое главное, участвовал в Институт иммунологии, за кафедрой, работала вот в этой школе с этими детьми. И вы не представляете, то есть иммунитет у всех поднялся в разы. А ведь как раз это и главная задача чтобы если мы скорректируем иммунную систему, через нее усиливаются защитные функции организма. Макрофаги освобождаются, понимаете, эритроциты освобождаются, и тогда эритроциты быстро-быстро бегают по нашей системе и доносят быстро э, кислород до адресата. А так они склеены, и так человек стареет, и не понимает, почему он болеет. Например, приходит человек ко мне и говорит, ой, что ты так кашляешь, где мокрота идет, Да вот ты больной, а где не прикоснусь. Я говорю, чудак ты. Я один раз в год обязательно занимаюсь чисткой организма. Это я вызываю этот огонь на себя. Но мне нет ни температуры, ничего. У меня нет ни темности. Я просто чищу свой организм. И лучше один раз вот так почистить, не через то, что тебя вирус подавил. да? Или микробы, или плесень, или грибы, или стритококки, гонококи и все остальное. А ты сам взял, почитил себя. И поэтому в 75 лет, еще раз повторяю, я, я прошу всех, кто захочет, сделать со мной шоу, чтобы все видели. Не просто так тихо рядом, потихонечку. Кто повторит мои силовые упражнения, бытовые, то не штангу, для которой штангист придет. Вот я сказал Леонид Ивановичу, жабатинскому трехкратному олимпийскому чемпиону, говорю, Ленечка, только с одним условием. Штамгу я с тобой, конечно, таскать не буду. Я же не идиот. А вот повтори те упражнения, которые я тебе покажу в быту. Например, гиря вся покрыта в экстремальных ситуациях, покрыта маслом, и она без ручки, скользкая-скользкая. Попробуй сделать. Или возьми, там подними стол одной рукой, там, да? или стул там, или рояль, и так далее, и тогда ты скажешь, что да. Он выступает у меня, кстати, на Первом канале, говорит об этом, он говорит, что среды, знаете, он хохол такой, он говорит, я счастлив, что среды нас есть такие, такие спортсмены, но ну, мы в спорте были вместе, вот, но я был там всегда в запасе, я из с Брумерем Великим встретился в Нью-Йорке, когда он победил великого Томаса. А мы в запасе были. Но мы присутствовали, когда великий Брумель победил Томаса, то уже через три месяца, я в это время жил в шахтах, я приехал в шахты, себе и смотрел на телевизоре, уже Хрущев, уже обнимается с президентом США. Вот это были дипломаты. Вот это были дипломаты. Мы сказали, провели один эпизод из своей жизни к реализации вашего замечательного продукта. И сказали о том, что уперлось все в систему. Получается, по сути, в нашей стране здоровье интересно только самому человеку, но не власти. Да, только, только. Да. И поэтому людям это надо понять. Не надеяться на кого-то, а заниматься самим. Вот я как раз к этому веду людей. Я очень много сейчас веду проектов оздоровительных, где использую в том числе и ваш продукт. И систему, ввожу целую систему. Вот у меня трехмесячный есть специальный курс онлайн. Я каждый день с людьми так общаюсь, включаю их в процессы. Каждый день советую делать то, то, то. За три месяца, чтобы вот в них закрепилось вот это все, потому что три месяца все-таки процесс регенерации происходит достаточно глубоко, закрепилось и вот я использую в том числе ваши продукты. По сути, я делаю гвардию здоровой жизни. То, что нам и нужно Спасибо. Спасибо. Я как никто ищу единомышленников, я как никто ищу натуропатов, которые научат людей, и у меня даже выступает знаете, главный врач поликлиники Минздрава. И я беру у нее интервью, и она говорит, я умоляю своих людей, но ну, мы там работали в свое время, мы, я уговариваю своих пациентов, чтобы они поменьше не горстями пили эти лекарства, чтобы они пришли к натуропатии. Но вот до такой степени уже приучили народ, что они требуют просто эти антибиотики, гормоны и химические препараты. Требуют. А мы не знаем, что они вообще существуют. Мы категорически не кормим эту мафиозную структуру. Мы просто не кормим. Знаете, великий Ганди, как он выступил перед народом, все радиоточки вещали везде. Он говорит, не берите ничего английского, когда англичане захватили власть. Не, бери, не, не работайте у англичан. Все перекрыли и все. И вы увидите, что они сами уйдут из нашей страны. И так и случилось. Вот этот маленький, Махатма Ганди, казалось бы, ну, такой маленький человечек, такой худенький все. И вот он. Но какая сила мысли? Ведь он это сделал сила. и без единого выстрела народ освобожден был от английского ига. Сила духа, духа сила духа, огромная да. сила духа я, и кстати, он в Индии, очень... в Дели он... награжден uh -huh. Махатма Ганди орденом. Uh -huh. ну, поздравляем. Да. И вот это действительно для меня великая награда, потому что я столько изучил Махатма Ганди и был знаком с Индирой Ганди. И когда я приехал последний раз, прилетел в Дели и назвали, что Ганди в аэропорт, я был в восторге, потому что Великого Брумеля в свое время Индира Ганди пригласила в Индию. Ну, там встреча с йогами и так далее, и так далее. И я, а он взял меня с собой. И я это помню на всю жизнь. Осталось это в памяти моей. То есть столько там событий было, столько всего, столько она нам показала. Мы приехали, а знаете, самое главное, что... У вас, говорит, мы как-то стояли, и когда зашли... Значит, зал бойцовский зал, и стоял там далеко-далеко стоял моего роста приблизительно, ну, худенькие такие ручки-худенькие, ножки худенькие, все. Маленький такой животик так у него был. И мы с Валерием зашли такие качки, значит, гренадеры. И мы посмотрели и посмеялись. Индира Ганди увидел это. И вы представляете? Она специально сделала нам спарринг. И когда мы увидели, что он творит, и как он раскидал за короткий срок 11 человек, как он летал просто. Мы были в шоке. И она подходит и говорит, ну что, сейчас хихикать будете? Мы рот открыли, растерянные стоим. И потом мы с ним встретились. И он говорит, послушайте, у вас в России странные люди. Они сами себе болезни набирают тренажерный залок там тренируются там и эти все буханки эти мышц это же это моравиная молочная кислота она тормозит все процессы она она склеивает эритроциты. человек вообще стареет не по часам вы что делаете а мы такие качки сидим мы потупили взор спасибо спасибо все приехали так мы полтора года чтобы сбросить вот эту все молочно-ацветоуксную муравьиную кислоту, полтора года мы трудились, чтобы это убрать. И после этого у Валерия был значит, перелом. Лодыжка у него отлетела, ему Элизаров Великий все это восстановил. И что вы думаете? Он вышел на сектор и прыгнул. И прыгнул выше двух метров. Вот После того, когда он согнал вот эту вот мышечную массу ацеток, ну, как я уже сказал, муравьину и молочную кислоту. Все именно в том, чтобы эритроциты быстро доносили кислород до адресата. Вот вы сказали, что поделиться я вашим богатством, освою ваше богатство. У меня тоже есть заначки кое-что. В частности, я в здоровье применяю сейчас в последнее время очень интенсивно энергетические практики, которые затрагивает энергетическое тело человека, формирует его. И вот это в совокупии с теми всеми методами, в том числе натуропатными, получается очень мощный эффект. В том числе я провожу и чистки и так далее, и вот ваши и продукты, и плюс еще энергетические практики. Вот как-нибудь мы с вами на эту тему поговорим об энергетических практиках и посмотрите, может быть, вам что-то будет интересно. Уверен что, уверен, что я твердо убежден, что всю жизнь живи, всю жизнь учись. Я все да. время чувствую, что у меня чего-то не хватает. Я во всем такой. Вот мне, что бы да. я ни начал, все равно вот, если я пел, я спел пять партий в Большом театре. И я все время критиковал, мне говорит: ну остановись, ну что ты, все время так все хорошо. А не могу, я здесь услышал, у меня слух абсолютный что-то услышал не то, все, я себя уже казню, я уже над этим работаю день и ночь. И совершенству нет предела, я это знаю. И самое главное, что я знаю, что в нашей стране, вот кинь палку, и ты попадешь в гений или в таланты. знаете, у меня сейчас пришла идея, я достиг 70-летнего возраста, а я в свое время, несколько лет назад, встречался и довольно тесно общался с Николаем Николаевичем Дроздовым. Это мой пациент. Да. Это вы его поставили на ноги. Нет, вот... он, он 30 лет тому назад он позвонил, позвонила его жена, супруга мне в 2 часа ночи, и мне пришлось выехать, потому что его ужалила какая-то змея или какой то насекомое, и у него слоновая нога была такого размера. Вот. И мне пришлось выехать туда, но через 3-4 дня он уже вышел на работу. А я им занимался уже вот в таком возрасте, близком сюда. Помните, когда он был полный-полный, ходил уже с тросточкой и так далее. И потом он вдруг стал, наоборот, таким худым, он стал натуропатом и прочее. После этого еще участвовал в этом в шоу там герои какие-то да, герои, да, да, какие да, да, да, на да. Последние... Последние, последние герои, да, да. Вот. то есть он э, встал на этот путь, и вот он мне сказал говорит, они организовали клуб 100-летних, то есть тех, кто идет к 100 годам я говорю, ну я, меня возьмите я же в этом направлении иду, он говорит, ты еще пацан, вот 70 лет достигнешь, тогда, мол, мы тебя возьмем так вот, я достиг 70-летнего возраста, и я предлагаю uh, его, uh, вы, я, он, и еще подтянем кого-то, и давайте будем устраивать прямые эфиры о здоровье, о здоровье нации такой комплексный И здоровье тела, и духа, и сознания, и психики. То есть и каждый несет свою, свою лепту вот в этот процесс. Как вы относитесь к этой идее? Естественно, положительно, только положительно. И другого быть не Тогда надо, может. Тогда и, надо и поговорить. И, может. и, допустим, регулярно устраивать такие вот э, онлайн-встречи и вести беседы на это. Я думаю, нам поверит уже нам, тем... Надо встретиться и лично, и поговорить, да. потому что я надеюсь, что сейчас госпожа Светенко нам поможет, госпожа, сделать школу, которая, которая у нас была уже общеобразовательная. И надеюсь, что мы снова поднимем этот пласт. И все равно рано или поздно это должно было случиться. И сейчас вот она обещала мне в этом помочь. И то, что касается армии. Чтобы у нас была самая мощная, самая безболезненная значит, армия. И это все реально. Давайте вместе работать. Я с удовольствием то, что делаете вы. Все благое я с удовольствием приму, как дар Божий, и также вам передам все до мелочей, то, что делаю я. Да, у каждого из нас свой сектор, своя часть, свое направление, но вместе мы можем создать вот такую сферу, сферу здоровья, комплексного здоровья, и для нации сделаем доброе дело. Я думаю, мы уже повзрослели настолько, что можем вот такое сделать подарок стране. Сколько вот. вы думаете, вот вы сможете пожить, но, ну, естественно, в том случае, если кирпичи не войдет на голову. Физиологически. Да вы знаете, я, Как чувствуете, как я, чувствуете? Я, Да, я сейчас небольшую предысторию скажу, и вы поймете ответ на ваш вопрос. Дело в том, что я психолог, и я все время спотыкался и не хотел повторять такие фразы. Вот есть ступени роста, личности, ну там и молодость, и в этом старость, существует старость. Я говорю, ну какая старость? Не, это не... Старость это что-то конечное. Конечного нет. И в Библии об этом говорится. Конечного-то нет. Так вот. Я потом придумал такой форум. Есть первая зрелость, вторая зрелость, третья зрелость и так далее. Смотрите. Первая зрелость, она заканчивается в 60 лет. 60 лет начинается вторая зрелость, идет до 85 лет. Эти цифры не просто так, они четко привязаны к определенным показателям. 85 лет. 85 лет начинается третья зрелость, которая заканчивается в 120 лет, и тогда начинается четвертая зрелость. И так далее. Я говорю, вот то сколько у вас хочется, есть возможность считать. Вот и считайте, сколько вы хотите прожить, сколько зрелости. Дело в том, что у каждого этапа зрелости 60 лет. 85 лет, 120 ли, есть определенные задачи. Если ты выполнил задачи первой зрелости, успешно выполнил, ты легко переходишь во вторую зрелость, без всяких, без всяких последствий. Выполнил задачи второй зрелости, легко переходишь в третью зрелость. У меня был опыт, может быть вы помните, Владимира Ивановича Сафонова нашего эзотерика, писал книги, доктор наук, не помните? А Шаталову Галину Сергеевну? Ну, я, я Шаталову хорошо знал. Да. Ну, вот, вот как раз Шаталова, э, Шаталова, я тоже с ней хорошо был знаком, ей было э, 80 лет, когда мы с ней встретились. Э, и с, е, ее одногодок, Сафонов э, Владимир Иванович, это, у него книги есть, нить Ариадны, может быть, слышали, вот, ну, такие да, вот. Да. Знаю, э, знаю. Да, да, да. Вот. И вот я с Это ними все познакомился... Мое время, вся, вся моя юность да? именно с ними. Да, да, да. да. да, да, да. Так, так вот, я понял, для чего меня с ними познакомили. Я как раз разработал вот, значит, ступенчатой зрелости. И я, они как раз находились во второй зрелости и готовились к переходу в третью зрелость. 85 лет приближалось. И я им сказал, друзья, говорю, вот у меня есть такая теория, давайте на вас ее попробуем. Ведь мир подвел для этого же, не случайно. Галина Сергеевна согласилась, и мы с ней начали готовиться. То есть я стал ее готовить к переходу в третью зрелость. То есть подтягивать хвосты, которые остались еще не во второй зрелости. Они есть. Это, это все, прямо у меня все это расписано, все разработано. А Владимир Ильич не согласился. Я ему и так, и так. Я уже даже... Журнал в, один, в одном экземпляре отпечатал, где свои все выкладки, научный журнал, все выкладки изложил по другой фамилии там какого-то ученого, чтобы он это принял. Не принял. В результате Галина Сергеевна пошла жить дальше после 85 лет. И вы знаете, она прожила и за 90 лет. А вот э, Владимир Иванович 86 лет умер. Понимаете? То есть система работает. Вот что. То есть есть этапы зрелости. И каждый этап имеет свои задачи. Вот моя, э, моя концепция. И э, эти, зная эти задачи, ты их решаешь и легко идешь дальше. Поэтому я знаю эти задачи, я решаю, поэтому легко перешел из 60, пошел вот в этот возраст, я уверен, что я пойду и дальше. Вот ответ на ваш вопрос. Я хотел бы с этим познакомиться, очень, естественно, меня вы заинтриговали, но... Я вам скажу одну вещь, что я вот просчитал так, как я считаю, как я иду по ступеням тем, когда я был полностью разрушен, да, и антрокоз, и силикоз, и туберкулез легких, открытой формы, и все-все-все, все это в кучу, и там варикозное решение вены, порог сердца, и там чего только нет, да. И когда меня шахта вот так разбила, разрушилась с юности, и я как бы когда начал уже отходить от этого, я, конечно, уже увидел явно, что начало исправляться. То есть я увидел, как меняется клетка моя, как меняется орган, как меняется весь организм, какие процессы. Но все время идет своего рода чистка, и какой-то бывает дискомфортик, естественно, потому что идет интоксикация, потому что ты очищаешься. И вот mm -hmm. я понимаю, и вот по моим этим просчетам. Я посчитал, что для того, чтобы полностью вот, очиститься и быть уже, э, ну как бы скажем, э, в полном здравии, в полном здравии, когда мне говорят, вот и выздоровел, вылечился, ну это все, знаете, примитивы говорят, потому что если ты набрал столько болезней, ты всю жизнь столько, сколько набирал, столько будешь это все выбрасывать, э, избавляться от этого. И я посчитал 260 лет. Мне нужно. 260 лет. И если я программу такой поставил, то она свершится. Если я на правильном пути. А если я иду ложным путем, значит, все обломится. Но я знаю только одну вещь, что если я с Богом, и если Всевышний со мной, то я знаю, что это все свершится. Если, конечно, не упадет кирпич, тут уж ничего не знаешь. Я как раз против кирпичей. Я как раз следую принципу, что кирпич падает только на ту голову, которая достойна кирпича. Поэтому нужно создавать мировоззрение здоровья. Вот у меня еще есть такая важная концепция в здоровье. Это мировозрение здоровья. Я выстраиваю, вот за три месяца у человека выстраиваю мировозрение здоровья. То есть он уже априори, здоров в любой сфере жизни. Любая сфера жизни, будь то семья, будь то то, то, то, все выстраивается в здоровой форме. Тогда кирпич никакой не, не подходит. И даже если э, есть структуры, которые хотят человеку сделать зло, они не смогут этого сделать, потому что он стоит выше этого. Он, он в другом пространстве энергетическом находится. Его нельзя кирпичом ударить. То есть вот в этом мировоззрении здоровья, комплексном мировоззрении здоровья, где есть все аспекты жизни, вот там нет кирпичей. И все-таки мы действительно, да, давайте наметим с вами и личную встречу, и потом вот предлагаю создать такой, такие встречи с тех, кому за. И будем помогать нашему народу, нашей России. Ну так вот, э, благодарю, Александр Михайлович, за замечательное общение. Я рад, что с вами познакомился, с такой, э, с вашим э, энергией, с вашим родом, с глубинным таким, с вашим значением, с, таким, с вашими достижениями. Я буду э, везде продвигать ваше учение, ваши продукты, и э, это, знаю, принесет пользу в стране. Благодарю вас и благодарю Я мы сейчас до новых еще два слова только скажу, что забыл сказать. Я так увлекся. Философия, что забыл сказать самое главное. Люди, не бойтесь никакого COVID-19. Я вам уже специально сказал, что был намного сильнее, и мы получили стопроцентный результат. Ни один ребенок не заболел. Все хроники. А у нас далеко не все хроники. Поэтому у меня есть вся продукция, которую вот вы будете принимать, и вы не... у нас ни один человек не заболел э, вирусной инфекцией. Не просто COVID-19, это а пневмония и все остальное. Ни один. Значит, один, только мы познакомились, один монах, значит, за, значит заболел, говоря, что COVID-19, ну, он там через неделю он выздоровел. Вот. Но он еще не прикоснулся к нашим процессам. А вот все, кто с нами были, ни один человек не заболел. Спасибо за внимание, спасибо вам, друг мой, за очень э, серьезную, достойную встречу и достойное наше общение. Спасибо.